инсайты курсом я уверена что ошибок здесь кто-то сказал из величайших ошибки не совершает тот кто не работает вот и это нужно вовремя признавать иногда чтобы сделать шаг рывок вперед какое-то колоссальное нужно сделать не то что один шаг назад а прям несколько десятков Uh, этот, данный курс мне помог не только совершить этот торгов, он помог мне сделать расфокусировку на ситуацию сейчас, как я ее делю, на ситуацию до и на ситуацию, надеюсь, после. Что я хочу, uh, как я хочу и что мне для этого нужно. Я понимаю, что еще есть в чем работать, над чем. Ну, как говорила моя бабушка, если широко шагать, то можно и брюки порвать. Вот, данный, данный проект, я считаю, отправной точкой, потому что мы только находимся в состоянии перехода от красных к синей корпоративной культуре. Вот, на следующий год, я думаю, на 24 у меня будет более масштабные амбиции, более масштабные проекты, все мы их реализуем. И один из основных инсайтов, всегда нужно искать союзников. Вот прям союзники нужны всегда. Конечно, один в поле воин, но когда у тебя глобальные проекты, глобальные задачи и нужно их решать, чтобы они соизмерялись с бизнес-целями, нужны союзники. Союзники это наше все.